Шалом, мы на волне программы Лерыеха, что значит ближний. У микрофона Дмитрий Берлин и Татьяна Робок. Евреи, которые хотят послужить вам. Тема нашей передачи пророчество и их исполнение. Дмитрий, какое пророчество о Мессии мы сегодня с тобой будем рассматривать? Мы начнем рассматривать пророчество, по которому мы можем узнать настоящего Мессию. За последние две тысячи лет в истории нашего народа было больше 50 претендентов на звание Мессии. Самые известные, и мы уже упоминали их, это Шиман Баркохба и Шабатайцви. Цви. В современной истории был еще один претендент, это Минахем Мэндл седьмой 7-й Любавический Равин. Но вся проблема в том, что никто из этих людей не отвечал требованиям Танаха, которые он предъявлял к Мессии. Есть основные требования для Мессии, и мы сегодня рассмотрим одно из них. В книге пророка Исаи написано «Вот девственница забеременеет родит сына и нарекут имя ему Эммануэль». Это одно из ключевых пророчеств личности Мессии, но которое вызывает бурную полемику. Очень часто нас, последователи Ешоа, Обвиняет, что мы неправильно толкуем тексты Танаха, или что еще хуже, мы изменяем тексты пророчеств. Это не так. Наши оппоненты возражают нам и говорят, что мы неправильно переводим еврейские слова. В данном случае слово «девственница», по-еврейски «альма». Наши оппоненты настаивают на том, что оно имеет значение «просто молодая женщина». И если бы Исаия хотел использовать слово «девица» или «девственница», он бы использовал бы другое еврейское слово – «птула». Для того, чтобы понять, правильно ли мы переводим это слово, нам надо посмотреть в сами тексты Танаха, где оно используется, чтобы раз и навсегда снять все вопросы. Итак, давайте обратимся к Писанию. Книга «Бытие», 24 глава, 43 стих, рассказывает нам о Ревеке и автор книги «Бытие» называет ее Альма, девица. Никто не будет сомневаться, что Ревека была девственница. Книга «Исход», 2 глава, 8 стих. Мирьям, сестра Моисея, тоже называется Альма. Мы должны учесть, что ко времени, когда был написан этот текст, Мирьям было всего лишь 9 лет. Соответственно, она была девственница. Есть и другие хорошие примеры, в которых это слово описывает молодую незамужнюю девицу с хорошей репутацией. Но самое древнее свидетельство, что слово «альма» означает «девственница», это перевод Танаха или Ветхого Завета с еврейского на греческий, который был сделан во втором веке до рождения Иисуса. Это произошло задолго до того, как использование этого текста в Новом Завете вызвало полемику. Что интересно – Переводчики при переводе слова «Альма» употребили греческое слово «партенос», которое однозначно означает «девственница». Итак, одно из требований к Мессии – он должен родиться от девицы. Со страниц Нового Завета мы узнаем, что Мириам, по-русски «Мария», была девой, не познавшей мужа, когда ангел Господень возвестил ей, что сын, которого она родит, будет Мессией. Дима, спасибо большое, что сегодня ты сделал для нас более понятную такую сложную тему о пророчествах Мессии. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу ЛРехо. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу ⁇ Трансмировое радио, передача ЛРЕХА, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь ⁇ или на электронный адрес ⁇ БТВР, собака. Брест. Бивай. До следующих встреч. Шалом. She ain't me, yeah